Стеклопакету у нас тонированы, это значит синяя пленка. На второй лоджии идентичны, прорезаем стычные конструкции. Всем привет, сегодня мы выполняем работы по замене остекления с холодного на теплое. Пойдемте покажем, где мы и как это делаем. Находимся мы на крыше этого дома. Это 22 жилых этажа, 23 технический, и а, меняем стекло на стеклопакеты. Для того, чтобы а, на всю на эту красоту заказчик мог смотреть а, зимой, а, в холод, находясь на своей панорамной лоджии. Такой достаточно красивый вид отсюда. А, сейчас... Альпинист у нас завязывается, э -э вот как я и говорил, не совсем удобно, нужно свешиваться альпинисту, неудобство еще заключается в том, что у нас тут, э вот сейчас отсюда будет альпинист свешиваться, а там внизу у нас терраса у жильца. То есть жилец, который проживает на 2 этаже, у него квартира с выходом на террасу. Нам нужно сначала спуститься на нее и потом только с нее спускаться на 14 этаж. И это у нас предварительный спуск. Мы сейчас, чтобы оценить работу, которую необходимо произвести материалы, которые будут нужны для замены стекла на стеклопакеты в квартире выход на балкон, эта будет заменена. Здесь будет стоять раздвижная система, портал. И вот у нас лоджия вот как раз таки, которая у нас сейчас она, сейчас она в одно стекло, ну, которую мы, в который мы будем менять это стекло на стеклопакеты. Вот такой вид с окна у нас. Здесь у нас выход на другую лучше с другой стороны. Здесь также конструкция будет меняться на портал также раздвижной. Здесь у нас также в одно стекло. Сейчас работы здесь ведутся. Здесь стекла также будут заменены на стеклопакеты. На стеклопакеты у нас тонированные. Это значит синяя пленка. 6 мм стекло снаружи. Внутреннее стекло это триплекс, то есть два склеенных стекла 3 мм. Между ними пленка и еще для, дополнительного, для дополнительной безопасности наклеена бронирующая пленка от третьего класса. из выходов на лоджию находятся какие-то системы на второй лоджии идентично параллельно стряжные конструкции сборка открывается и съезжает и здесь соответственно лоджию которая сейчас будем утеплять Если у вас есть какие-то нестандартные задачи по остеклению, вы хотите установить какие-то эксклюзивные конструкции, либо даже обычные окна, чтобы они вам прослужили не один десяток лет, обращайтесь только к профессионалам.